Утренняя зарядка для мягкого пробуждения. Выполняем, не вставая с постели. Итак, представьте, что вы проснулись. Почувствуйте, как ваше тело начинает просыпаться. И теперь со вдохом уводим руки за голову. Возвращаем руки вдоль тела. И еще раз также носки тянем на себя. И возвращаем руки вдоль тела, расслабляем стопы. Выполним еще один раз также. Не торопимся, амплитуда удобная для вас. Последний раз также. Теперь уводим руки вверх и резкий быстрый подъем плечи вверх вниз вверх вниз. Вдох-выдох. Резкий выдох-выдох-выдох. Еще. Теперь встряхнули пальцы руку и увели ноги вверх. Стряхнули стопы. Вытянулись всем телом. Подтягиваем правое колено к животу. Опускаем поясницу в пол. Уводим ногу вверх. Берем себя под колено и выполняем вращение стопой в другую сторону. Даем возможность проснуться голеностопным суставом. Возвращаем колено к животу и меняем ногу. Другая нога. Подтягиваем колено к животу. Расслабляем поясницу. Выдох. Берем себе под колено, стопа вращения, в другую сторону. Подтянули колено к животу, вытянулись. Вытянулись всем телом. Слегка поднимаем грудную клетку, руки разводим в стороны. Покачали головой, стороны в сторону. Снова потянули правое колено к животу, поясница в пол, взяли себе за стопу, потянулись с пяткой к кости, раскрыли колено, потянулись ногой вверх и снова поворащали стопу. Полный круг вдох-выдох. И в другую сторону последний раз также подтягиваем пятку к лобковой кости опускаем стопу на сгиб забедренного сустава прямой ноги опускаем ногу вниз и меняем колено к животу нога вверх стопа вращения в другую сторону, сгибаем ногу в колени, раскрываем колено в сторону, опускаем стопу на сгиб тазобедренного сустава, сгибаем ноги в коленях, стопы на ширине таза, раскачиваем таз вправо-влево. Включаем в работу наши косые мышцы, одна сторона вдох, другая сторона выдох, останемся в центре стопы лягушка, попружинили коленями все внимание в тазобедренные суставы. Теперь слегка приподнимаем грудную клетку, спокойный вдох и более глубокий выдох, опуская поясницу в пол. Снова ставим стопы параллельно и раскачиваем таз вправо-влево. Одна сторона, другая сторона. Теперь оставляем колени вправо, удерживаем ноги на полу, тянемся. Чувствуем, как у нас растяжка идет от подмышки по ребрам, по передней поверхности бедра к колену. И в другую сторону также. Приподнимаем над полом ягодицу. Колени стремятся в пол. Возвращаемся в центр. Подтягиваем колени к животу. И начинаем подтягивать колени на длину рук. Опуская поясницу в пол на выдохе. Живот сейчас как насос. Угу. Теперь опускаем стопы вниз. И выполняем плечевой мост. Медленно таз вверх. Вот здесь проверяйте, чтобы шея не напрягалась. Можно из-под головы убрать подушку. Возвращаемся вниз, мягко-медленно прокатывая поясницу по полу. И еще раз так же. Медленно вверх. Движение начинает. Поясница в пол ногами, как будто отталкиваем коврик. Еще раз также. Прочувствуйте, как медленно позвонок за позвонком опускаем поясницу в пол и также медленно вверх. Последний раз также вверх, подтягивая пупочек позвоночнику, напрягаем мышцы тазового дна и ягодицы и опускаемся мягко, прокатываем поясницу в пол. Выпрямляем обе ноги, подтягиваем правое колено к животу, ставим правую стопу на левое колено и левой рукой тянем коленом в пол. Добавляем движение головы, голова в одну сторону, таз в другую сторону, не выгибаем поясницу, выполним всего 4 раза. Пятый раз, оп, задержали положение. Держим это положение. И чувствуем, как наш организм мягко, спокойно просыпается. Другое колено. Подтянули колено к животу. Поставили стопу на колено. И выполняем разворот. Колено в пол, приподнимая таз. Выполним всего 4 раза. На пятый раз задержали положение удержали это положение, возвращаемся в центр и подтягиваем оба колена к животу и теперь вращение тазом мягко прокатываем поясницу по полу, отпускаем колени от живота всего на длину рук в другую сторону Полный круг – это вдох-выдох. Мы никуда не торопимся. Возвращаем стоп в пол, выпрямляемся, вытягиваемся всем телом. Расслабьте вашу шею, ваши плечи. Остаемся в центре и выполняем дыхательное упражнение. Правым пальцем закрываем свою правую ноздрю и выполняем вдох-выдох через левую ноздрю. Короткий вдох, короткий выдох выдох выдох выдох выдох выдох последний раз также и поменяйте теперь левым пальчиком закрываем левую ноздрю и вдыхаем через правую короткий вдох короткий выдох последний раз также остаемся в центре расслабляем нашу шею. Подтягиваем колени к животу, покачались из стороны в сторону, разворачиваемся на бок, медленно поднимаемся. Я надеюсь, ваше тело проснулось, ваши суставы проснулись, вы чувствуете легкость в теле и на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии к видео. До встречи, друзья! До следующей утренней зарядки!